Здравствуйте, уважаемые ученики бесплатной школы видеоблогеров. В этом уроке я расскажу о том, как правильно выбрать место для съемки вашего видеоролика. А теперь о важных практических рекомендациях. У каждого из этих локаций, у каждого из этого места есть свои плюсы и есть свои минусы. Комната. Недостаточно света недостаточно места, соседи в самый непроходящий момент любят посверлить, постучать или поплакать. Рабочее место – все тоже хорошо, но сама подготовка к съемке занимает достаточно много времени и очень часто очень много отвлекающих факторов. Вне помещения – тут необходимо, чтобы кто-то держал вам камеру чтобы кто-то следил за звуком, и люди, которые проходят мимо вас в парке, в городе, в, в магазине, в кафе, они не совсем желают помогать вам, скорее будут мешать, к этому надо быть готовым. То есть люди, когда видят, что кто-то заснимает, у них прям мания пройти между мной и камерой, они просто привык, и при, вот мельтешат там, да? то есть можно же обойти. Нет, они будут проходить, к этому надо готовиться, и Выбираем место для локации, то есть мы уже советуем э, такие простые способы. Если вы снимаете в магазине, придите в 9.15, если магазин открывается в 10. Дайте шоколадку уборщице и все будет решено. Если вы снимаете в кафе, договоритесь с владельцем кафе, что вы сделаете ему рекламу и проще какой-то столик забронировать к себе и поставить там антуражных прожекторов, фонарей, это все как-то так отталкивать, оградить себя и эту зону простыми даже беззадействованными фонарями. В парке все то же самое, то есть все эти локации, все эти помещения имеют свои, наверное, больше минусов чем плюсов. Конечно, хорошо снимать в студии, но это все всегда задача, потому что аренда студии стоит достаточно и начинающему видеоблогеру надо рассматривать варианты, выделенные синим цветом, дальше уже коммерческие видео, то есть те, на которых вы можете заработать, а дальше уже вы можете совмещать полезное, вернее, приятное с полезным. <музыка> Уважаемые зрители нашего канала и гости нашей бесплатной школы видеоблогеров. Я уверен, что этот ролик был полезен для вас и приглашаю вас поделиться комментариями о том, как вы выбирали место или локацию для вашей съемки для вашего первого, второго, десятого, двадцатого или коммерческого видеоролика. Подписывайтесь на канал, приходите к нам в бесплатную школу видеоблогеров. Всего доброго, до свидания.